Маткульт, привет всем! Привет. Никита, привет! Это Никита Шульга, аспирант Михмата МГУ. Вот, а молодым, как известно, везде у нас дорога, как вы уже поняли по многим другим роликам у нас на канале. Вот, и Никита пришел э, ко мне, сам сказал, что у меня есть очень интересные сюжеты, и пришел после того, как вышел ролик с Олегом Германом. И обещает что-то про это же, да? Потому что ты тоже ученик? Я тоже ученик Николая Германовича, очевидно. Вот, но о, я вот. занимаюсь чуть-чуть другими вещами, нежели Олег Николаевич Герман. Я занимаюсь в основном цепными дробями. Круто! И все сюжеты так или иначе будут связаны с цепными дробями. Не всегда это будет видно, но в общем везде они будут скрыты, как минимум. С Супер! Вот. То есть мы называем это цепные дроби? Да. Ну, первый сюжет, он и. связан с доказательством иррациональности корня из двух. Как ни странно, а, ну да, тут можно это понятно, подойти да. с точки дробей. Конечно, конечно. Давайте. Но это ты можешь очень коротко, потому что это на канале, безусловно, есть. Да, но тут... Э -э -э, расскажи... Ой, простите. Дерево так, Дерево? Штебна? Нет, дерево Калкина Уилл. Ой, это что-то другое. Я-то просто раскладываю его цепную дробь и показываю, что она бесконечна. А значит, она и рациональна. Вот, а тут совершенно а... с другой стороны. О, давай, давай, да. Так, ну давайте введем <с такую <с <с операцию. Возьмем какое-то число x, оно будет пусть положительное. И давайте будем строить дерево по следующему правилу. Правый потомок у нас будет очень простого вида, это x плюс 1. А левый, следующий вид, x делить на x плюс 1. И так далее. Для каждой следующей вершинки мы продолжаем. Тут ну, да. пишем вот это число плюс 1, тут вот это число делить на x плюс 1 и так далее. Такое дерево можно построить. Давайте посмотрим, что будет, если мы вместо x возьмем рациональное число. То есть p делить на q. Ага. Ну, что у нас справа будет стоять? Ну, p на q плюс 1, это можно как записать? Как p плюс q делить на q. Да, конечно. С другой стороны, давайте p делить на q делить на P делить на Q плюс 1. Ну да. Ну тут можно привести к общему знаменателю. Тут да. будет опять же, вот эта дробь P плюс Q делить на Q и Q видим сократится. И что у нас останется? Это будет P делить на P плюс Q. Конечно. Вот. Ну здесь такие две хорошие дроби. Тут в первый остается числитель и к знаменателю прибавляется как раз числитель, да, а тут наоборот да. остается а знаменатель. Да. Да. Ну, и да. так далее можно продолжать. Теперь, что такое дерево Калкина Уилфа, собственно? Давайте вместо начальной дроби возьмем самую простую. Один делить на один. Да. И будем вот так строить это дерево. Да, с... это явно еще пока не цепные дроби. Это да. похоже, но это не цепные дроби. Да. И что мы делаем? Так, ну здесь будет у нас две первых. Ну Здесь да. одна вторая. Так, здесь у нас три первых. Здесь, соответственно, будет у нас что? Когда а, мы влево значит, идем, у нас мы должны... числитель сохраняется, а к заменятелю... Две трети. две да, трети. Две трети. Точно. Тут будет три вторых, соответственно, а здесь одна третья. Ну и так далее. Это можно продолжать строить до бесконечности. И что про это дерево известно? Ну, во-первых, здесь будут все дроби, которые будут появляться, они будут несократимые. Ну, это достаточно понятно. У нас на первом этапе единица, единица, они, естественно. Ну, это но, нод этого и да, этого да, равен ноду этого, да. этого. Ну, и этого, понятно, да. самое. здесь да. то же самое, да. Все дроби будут несократимы. Давайте я могу это как записать? Нод, нод сохраняется, да. это разрешенная операция, сохраняющая нод. Все дроби, поэтому не будет никаких новых делителей. Несократимы. Да. Второе свойство. В этом дереве будут все рациональные числа все, больше и да? нуля. Я вот чувствовал, да. я чувствовал, что к этому идет. Ну, я, конечно, могу это доказать, в принципе, это нетрудно. Ну давайте предположим, что здесь не все. И отсутствует какое-нибудь число p делить на q. Так. Давайте среди всех отсутствующих чисел рассмотрим число с наименьшим знаменателем q. То есть рассмотрим такое p на q, где знаменатель наименьший. Да. Теперь среди всех таких, если их несколько с наименьшим знаменателем q, рассмотрим то, у которого наименьший числитель. Так. Рассмотрим его. Теперь смотрим, у нас есть две ситуации. Либо p больше q, да. либо q больше p. Понятно, что p равно q. Ой, простите. Да. Говорю одну, если кому-то слишком быстро, то ставьте на паузу. Я пока успеваю, но если я начну не успевать, я сам буду ставить на паузу здесь, чтобы понимать. Вопросы можно задавать. Да, вопросы в комментариях, ты потом ответишь, да? Да. Ну смотрите, p равно на q не может быть, потому что мы уже доказали, что они загоняются. Ну, да, да. да. Так, в первом случае, если у нас p больше, чем q, то давайте рассмотрим такую игру. p минус q делить на q. Да? да, она превратилась в эту, в одну из ветвей. Да, ну смотрите, тут у нас числитель меньше. Значит, оно должно было стоять раньше, чем это число. А мы как брали вот это число P на Q? Оно с наименьшим знателем и с наименьшим числителем. Да. Значит, это число где-то есть. Но такого числа, если мы рассмотрим Если его... оно есть, то у него левый сейчас налево пойдет, да? Правый. А, P, P на P плюс Q. Правый потомок. Нет, нет, лев... а, ну вот, вот этот, вот этот. А... P на P плюс Q. Нет, смотрите, там числительные. А, надо стоп, прибавить... давай, ты прав, ты прав ты, да. прав, ты прав, ты прав. Правый потомок. Да-да-да, P плюс К, да, я тормор на плюс. Да, да, да, когда мы пойдем вправо. Вправо, как по почте P на Q. P на Q. Да. Вот и противоречие. Да. То есть у нас оно где-то появится. То же самое можно проделать. Да, с... же да, здесь появляется. Да, только вычислим уже в знаменатель. Вычистим знаменатель. П. Да. О, -о, -о, О, то есть здесь живут все рациональные числа, да, здесь они да. живут. Ну, смотрите, что из этого сразу следует? А, ну и самое главное, конечно следствие первых двух свойств, что все дроби появляются ровно один раз. Но это понятно, нет? А, силу первых двух свойств. Да. А, так, сейчас я чуть-чуть поторможу. А, значит, ну растет, как бы растет здесь, на каждом шаге растет да. либо числитель, либо знаменатель. А, и Значит, если мы раз, пришли да. к такому же числу, то оно должно -то было сократиться. Падало. Оно не да. могло падать. Да. И сократиться не могло, и падать не могло. Да. Значит, да. тут есть все рациональные числа и ровно по одному разу. Да. Ну, это уже, как минимум, круто. круто да. Потому что вот как учат ну, там, или в школе, или в университете на первом курсе, как доказать, что Q равномощно натуральным числам. То есть, что рациональные числа счетное. А. Там какую-то табличку не понятно. Можете попробовать показать где-нибудь. Ну да, это там вначале с каждой, каждой целой точки плоскости сопоставляет некоторое рациональное число. Потом отмечают, что на самом деле все, которые живут на одной прямой, они дают одно и то же рациональное число. Поэтому достаточно на каждый, как бы, прямой, имеющий рациональный наклон тангенс, угу. найти ближайшую сюда точку, а потом по, по, по вот так их все по змейке собирать. Но это достаточно трудно. Нас да. как учили. Просто табличку <с вставляем <с такую по горизонтали увеличиваем ну, числитель, да. да. Не проблема. А по вертикали увеличиваем знаменатели. И так будут все дроби, но в чем проблема? А потом мы их как-то ну, Да, там, вот так да. по диагонали будем ходить по ним. Ну но... лишние будут, да. Да, так. в чем тут проблема? Тут есть много лишних. Ну то же самое, да, тоже нужно будет их вычеркивать. Да, а здесь лишних нет. Здесь можно идти по уровням вот этого дерева, там слева здесь направо. Здесь лишних нет. Ту-ту-ту, Знаешь такую песню Арии? Да, да. Дай руку мне. Да, а здесь все подряд. Да, слушай, точно. Очень хорошо. Итак. Доказательства иррациональности корня из двух с помощью дерева Калкина. Ну давайте начнем не с корня из двух, а с золотого сечения. Mm -hmm. Тут будет еще проще, чем с корнем из двух. Mm -hmm. Это у нас вот такая вещь. Да. Корень из пяти плюс один пополам. Ну давайте для него построим такое дерево. Сейчас пока непонятно зачем, да, ведь мы строили для рациональных чисел. Да, ну давай я сейчас скажу сам. Значит, корень из пяти плюс э, три пополам будет да. справа. Так, а слева, соответственно, будет... Так, x делить на x плюс 1, да? Угу. А, так, а x плюс 1 уже у нас известен, это вот этот вот. Значит, соответственно, будет корень из пяти плюс 1 делить на корень из пяти плюс 3. Да, это можно привести к нормальному виду. Да. Сейчас мы это сделаем. Корень из ага. пяти плюс 3. Тут надо будет домножить, как ну говорится, да, на сопряженность. Да. Так, ну давайте, на 3, на 3. 3, 3 минус корень 5. Да. Да. Корень из пяти да. плюс 1. Ну да. А он останется... четверка. Да, 4. Ну давайте тут мы это все сокращаем. Это да, у нас да, будет, давайте. Э, минус 2, так, э, плюс 2 корня из 5. А 2 корня из 5 минус 2 делить на 4. Корень из 5 минус 1 пополам. Корень из 5 минус 1 пополам. То есть противоположное к этой величине. Давайте, ну оно же это и есть вот этот элемент, просто в другом да. виде записанный. Давайте посмотрим на его правый пополам. Да. Запишите. На правый? Да. А, На правый будет вер... возвращаться к исходному. Да. Так, все. Если рациональное число было бы, то оно никогда не вернулось бы да. к исходному. Так как если это рациональное число, то оно было где-то mm -hmm. частью того дерева, которое да. мы рисовали. Но там каждое число встречается один раз. А тут мы его раз. Да, все. Вот у нас все готово. Ну, Давай тоже... Корень из двух. Давайте скорним из двух. Так, ну давайте пойдем вправо. Корень из двух плюс один. Да. Давайте влево. Отсюда влево. Да. От, так Отсюда влево это корень из 2 плюс 1 делить на корень из 2 плюс 2. Да, да? Но это надо еще будет да, поработать. тут Ну, то есть, да, на корень из 2 плюс 2, но это сокращается, получается, 1 делить на корень из 2. Так, ну давайте корень из 2 на 2. Ну да, можно это. Так, давайте еще разок влево. От корня из 2 на 2 влево. А лево это вот это сложное. Угу. А, значит, то есть, э, корень из 2 на 2 делить, э, делить на корень из 2 плюс 2 на 2. Корень из 2 делить на корень из 2 плюс 2. Точно, да? Нет. Я могу записать сейчас. Сейчас, давай. Сейчас. Значит, давайте-таки, я привык, значит, 1 делить на корень из 2, да? Это вот это. А здесь 1 делить на корень из 2 плюс 1, да? Да. Вот, умножаем на корень из 2, 1 делить на 1 плюс корень из 2. Ну, опять же, а, лучше То есть корень из 2 минус 1. Да. И да. что дальше делаем? Ну уже понятно. Справа. Вправо идем, корень из двух. Да, правильно. Мы опять его встретили дважды. Ghetto, да. Да. так встретились дважды, да. Итак, на самом деле... <Boys keeping noise> То есть, на самом деле, от единицы идет некоторое дерево, в котором, во-первых, любое рациональное число встречается ровно один раз. Во-вторых, если начать с этого рационального числа, просто будет кусок дерева. Больше да. ничего. И значит, очевидно, в нем не встретиться больше никогда оно само и все остальные будут больше, и как только мы видим число, которое повторилось, мы точно знаем, что оно нерациональное. Да. И так можно работать с многими иррациональными числами. Ну, Очень хорошо, очень красиво, да. Со всеми ли квадратичными рациональностями можно провести этот фокус? Не со всеми, к сожалению. Но, возможно, этот метод можно как-то обобщить. На самом деле, вот этот результат о доказательстве иррациональности таким способом вышел в прошлом году. Статья вышла. То есть это такой свежак в математике. Но там в статье доказывали для рациональных чисел такого вида плюс p делить на q с некоторыми условиями там на p и q то есть, так там кажется что n в квадрате должно быть меньше p вот. и какое-то еще условие ну в общем класс чисел достаточно узкий вот. а, тут я... Накасать. Наверное, наоборот, больше. Ну, да, не важно, да, да, да. допустим. Ну, то, класс чисел достаточно узкий, но, тем не менее, для всех таких чисел как бы найден алгоритм, который непременно приведет к тому же числу в этом дереве. О. Вот. То есть там как бы автоматически доказана иррациональность всех чисел такого вида. Так. Вот. Слушай, а с кубическими корнями? С кубическими проблема, потому что, ну... Потому что про них-то нельзя через цепную дробь да. ничего понять. То, это все связано а. на самом с цепными дробями. Я вот не знаю, стоит ли об этом говорить. Но ну, здесь что-то угадывается, но я э, не могу точно сказать, вот как угадывается. То есть я, я знаю, что цепной у нас какая операция? Цепной дроби операция такая. А, ну, если это угу. там, положительное число, то оно если, либо оно меньше единицы, либо больше. Здесь переход к 1 на x, что похоже угу. на вот это. А здесь переход к x-1, ну и много раз. Ну, что да. как бы одноразово похоже на вот это, но только наоборот. Но он, наверное, быть должен... <с -1> плюс один, а минус 1. Ну нет, ты же вычитаешь из него как бы а, постепенно да, да. ты дробную часть. То там, Как бы строго говоря, цепная дробь это повторенный алгоритм, где на каждом шагу идет или или взятие, значит, выделение целой части, угу. если x больше единицы или один делить на дробную если x меньше да. единицы, то есть вот что такое цепная дробь. Но как здесь как бы ну вот с этим с деревом, я не вижу пока как напрямую Ну связи. давайте да. я как-то кратко могу это сказать. Так. В общем, что у нас такое цепная дробь? Это выражение... Стерить что-нибудь для... Ну пока, думаю, хватит. Пока хватит, да. Это выражение вот такого вида, да. да. Бесконечно-этажная или конечно-этажная в зависимости от рациональности да. раскладываемого тарелка. Ну и давай. давайте пусть у нас э, вот это число x имеет... А! И как это можно кор коротко записать? Вот пишут обычно в квадратных скобках Давайте тут еще что добавим. Да. А нулевое? Да. И это пишут обычно А0, А1, А2 и так далее. Да, вот тут обычно пишут точка с запятой, чтобы... Даже целую, да? Убрать да. целую, положить. Ну, цел, целую часть, да. А остальное все будет... Да. Ага. И давайте вот это у нас число что Это может x. быть отрицательное, если мы с какого-то отрицательного да, начали как бы, ну, а все остальное да, будет да. положительным. Давайте у нас пусть вот это число x раскладывается в некоторую цивную дробь a0, так далее, a1, a2 и так далее. Тогда что у нас делает операция x плюс 1 с цивной дробью? Очевидно. прибавит не да. сюда и все. Короче, по сути ничего. Ну, по как? сути. Ну изменит только старт. Да. Да. Давайте посмотрим, что у нас… вот тут надо будет уже стереть, мне кажется. Да. Итак, ну давайте продолжим. В общем, давайте тут поделим и числитель-знатель на x. Это у нас будет единица, делить на единица плюс 1 делить на x. А что такое 1 делить на x в терминах цепных дробях? Если у нас x имеет такую цепную дробь, то что у нас будет в цепной дроби 1 делить на x? А, ну, цепная дробь, вот, вот, ну, вот когда как бы на предыдущем шаге как будто с нулевой этой самой. Ну да, но тут у нас на самом деле распадается на два случая, когда у нас А нулевое. А, да, да. Либо, либо, это, э, либо это следующий весь хвост, если А0 отсутствует, либо это нарощенный этаж. Ну да, вот если у нас А нулевого не существует, то, то при это... переворачивании да. а первое перейдет в целую часть. Да. То есть давайте это как запишем: это будет А1, А2, и так далее, где да. а в случае, если А нулевое равно нулю. Да, и, э, значит, ноль, точка запятой, а 0 а один и 1, так далее. Вдруг. Да. Конечно. один и так далее, если... А 0, 0 и... не равно нулю, да. да. Так, теперь... Ну да. Смотрим, что у нас тут происходит в знаменателе. Единица плюс вот это вот. Да, один плюс это. В знаменателе, соответственно, если в знаменателе брать... Давайте можно вот так. Например, да. Один плюс. Соответственно, здесь один с, с этой всей. Да. А, а здесь... здесь 1 плюс 1 с этой всей. Да. А -а -а. Да. А теперь мы опять единицу берем, э, делим in вот эту дробь. То есть опять у нас та же самая процедура. Ну да, ну да. Только ну тут да. у нас понятное дело всегда единица пойдет назад. Да. Давайте я это запишу. Значит. Единица делить на 1 плюс 1 делить на x. Да. С одной стороны, что это у нас будет? Давайте, Алексей, можете. Сейчас, я... давай я запишу. Итак, x на x плюс 1 равно. И дальше случаи. Значит. Ну, в этом случае у нас 0 и 1 плюс 1, а2 и так далее. То есть мы подняли на единицу вот этот. Да, ну мы а, сдвинули все. Да, а в другом случае у нас, значит, сейчас перевернули. А, то же, так то же самое, тут будет 0, только 1, а 2 и так далее. Да. То есть в обоих случаях э, ты на самом деле просто прибавил единицу к А1. А сейчас у вас А1 пропало. Ой, угу. да, пропало, точно. Сейчас, стой. Оно... Так, я торможу. А1, один... А0. Да. Все, не туда поехал. Так, значит, в этом случае мы просто прибавили единицу к вот этому. Это если а 0 было равно нулю, да? Угу. Да. А если а 0 не равно нулю, мы дописали 0 и единицу. То, то есть перевернули, ну, то есть, ну как бы да, увеличили. Ну и в принципе, на самом деле уже, мне кажется, можно понять, что так будут порождаться все цепные дроби. То есть у нас какие две операции? Либо мы к нулевому неполному частному добавляем единицу, либо мы его сдвигаем и единицу пишем начало. И так мы будем как бы строить цепную дробь с начиная. А, блин. Прикольно. Это, конечно, не совсем так тривиально, но... иногда нужно будет, да, взять? То есть, начиная с чего? То есть, ну, как бы ты конечные цепной дроби так все построишь. Ну, как бы в пределе. Рациональный случай. А в пределе тебе нужно будет все дальше дальше заходить туда с концом этим хвостом, который съезжать назад. А здесь, а здесь просто, да, здесь все, здесь просто 0 плюс 1, то есть ты при, прибавил, удлинил, прибавил, да, ну, ног, да. То есть ты таким образом конструируешь цепные дроби, угу. но все-таки если она бесконечна, у тебя хвост справа, вот он как бы куда-то просто съезжает, да? Ну, а Постепенно, что в этом плохого? Да? Пусть съезжает, да? да пусть то есть это некоторая операция на цепных дробях, на самом да, деле. Да, да. Хорошо, согласен. Спасибо огромное, Никита. Первый сюжет завершен. Продолжаем в другие разы. Будьте на канале. Маткуль, привет.